Друзья, всем привет! Меня зовут Любовь, живу Новосибирске, в агентстве недвижимости работаю уже три года. Сегодня хочу оставить отзыв на курс Дарьи Антона, риэлтор, профессия бизнес. В чем ценность курса? Во-первых, вы получаете рабочие инструменты. Эти во-вторых, эти инструменты, они очень простые, понятные даже для новичка, для, даже для человека, который ну, никогда не сталкивался с профессией бизнес. В-третьих, материалы, которые собраны в курсе, они структурированы, и подача настолько понятна, что вы будете понимать, что делать, что вам нужно знать, все буквально пошагово, у вас не будет хаоса в голове четвертых есть такие две фишки, которые выделяют. Это скрипт продаж, который вам поможет выстроить взаимоотношения с покупателем. Скрипт собрал самые главные и важные вопросы, которые помогут ну, ничего не упустить, четко понять, человек перед вами горячий клиент или как скоро ему нужна недвижимость. И скрипт позволяет вам формировать свою базу кандидатов кто-то хочет купить прям сейчас с кем-то вы продолжите общение может быть немножко позже но зато дадите четкую понятную профессиональную какую-то вещь выделите однозначно и вторая фишка конечно это сайт потому что сайт отличнейший он такой яркий который приносит клиентов люди откликаются на этот сайт и даже такой был высокий показатель. Один из сотрудников застройщика похвалил наш сайт, сказал, что таких еще не видел. Поэтому это, на мой взгляд, очень высокая оценка от застройщика. Поэтому, если вы решили свою жизнь связать с бизнесом, недвижимости, то курс вам в помощь. Welcome плюс вдохновение от Дарьи и Антона. Ну, конечно, их профессионализм. Курс современный, отличный, который быстро приносит результаты. Поэтому welcome. Очень рекомендую.